мы встаем перед выбором когда куп хотим купить одежду или обувь или квартиру и начинаем оббегать все магазины всем перемеривать рассматривать все варианты квартир я тоже так делал но потом только обратил внимание что если я одеваю нужную мне одежду то внутри становится тепло и бегать потом мерить все по всем магазинам становится бессмысленно не сначала не придавал этому значения Взял вещь, понравилась, а потом еще обижал весь город и пришел за этой вещью. Вопрос, зачем делать этот крюк? Прислушивайтесь к себе, к своему сердцу, к своему дыханию, к своим ощущениям. Они всегда подсказывают, что вы делаете нужный выбор или ненужный. И перестаньте тратить время на бесполезные движения. А еще, иногда купив вещь, я приходил домой Думаю, блин, а то ли я купил, может быть, надо вернуть, или еще что-то. Я думаю, тоже каждый себя может узнать в этом действии. Перестаньте так делать. Если вы уже купили, получите удовольствие от этой вещи, выкиньте чек и при, ну, как бы, примите себя с этой вещью. Если вы даже купили не то, не по той цене, или видели где-то лучше, значит, вы плохо себя слушали. Это ваш урок. Начните из этого делать выводы. Будьте внимательны к себе и своим ощущениям и получайте удовольствие от сделанных вами покупок. Носите их с удовольствием и радостью, живите в удовольствии и получайте кайф от этой жизни. Пользуйтесь нужными вещами, покупайте то, что ваше.